Добрый день, вы смотрите «Экономикс». Нашему телеканалу удалось договориться на интервью с широко известным инвестором и экономистом Максимом Шейном, главным инвестиционным стратегом компании БКС. Мы обсудили целый ряд актуальных вопросов мировой и российской экономики, поговорили об инвестиционных идеях на 2018 год. Вашему вниманию интервью с нашим гостем. Максим, добрый день. Большое спасибо, что согласились ответить на наши вопросы в нашей программе. Спасибо, очень приятно. Очень рад тоже вас приветствовать в Казани. Я хотел построить разговор следующим образом: Мы сначала обсудим глобальную обстановку, что сейчас происходит на мировых рынках, поговорим об отдельных инвест -идеях и, конечно же, затронем вашу финансовую стратегию. Вот первый вопрос. Мы практически в конце 2017 года. Если в 2014-2015 году мы говорили о рынке нефти, геополитике, 2016 год запомнился нам Брекзитом, победой Трампа и трендом на протекционизм. Что особенного можно вынести из 2017 года, по вашему взгляду? Ну, прежде всего, это э, определенные геополитические изменения, нарастание такой геополитической напряженности. Даже если вы посмотрите на последний опрос управляющих фондами, который был проведен в э, Wall Street Journal, вы видите, что большинство из них основным риском для, для глобальных рынков и для глобальной экономики видят как раз геополитические риски. Вот, и в значительно меньшей степени профессиональные участники рынка говорят о таких вещах, как процентные ставки, как прибыли корпораций и, и, и так далее. Вот это, наверное, сейчас основное, что может вклиниться. Конечно, есть определенные и экономические проблемы в экономике, но в целом, если посмотреть по отдельным регионам, по отдельным точкам, скорее можно говорить о том, что ситуация в экономике в мировой улучшилась. Да, как бы глобальный вопрос да, расширение, спроса и расширения экономики, он остается вот этим вопросом все более актуальным, но конечно определенные подвижки сейчас есть. Ну и конечно наверное один из трендов это различные поиск да, каких-то новых технологий новых технологических решений, да, я говорю о, о, о, о искусственный интеллект, о, инвестиции туда удваиваются о, каждый год, это уже десятки миллиардов долларов, о, вот различные так называемые бигдата, цифровые технологии, вот это, наверное, сейчас находится на коне, на острие как бы, вот, точек роста, так называемых, которые, которые возможны. И это мы видим и интересом, да, и количеством стартапов в, в, в этих направлениях, и, конечно, инвестиции, которые идут туда. А вот если говорить о рынках, то, в принципе, как бы вы их оценили, движение в 2017 году, вот нет ли э, небольшой перегретости на рынках, потому что, вот, в принципе, видно, что рынки уже практически несколько лет растут и растут. Действительно, об этом ходит очень много разговоров, о том, что рынки перегреты, действительно, они растут, но здесь я, скорее, согласен с Аланом Гринспином, который говорит, что настоящий это пузырь, он не на рынке акций сейчас, он на рынке облигаций, если вы посмотрите, какие низкие доходности на наверное, ненормально низком уровне. Соответственно, к чему это приводит? К тому, что акции, как класс инструментов, как класс активов, намного более выгодны, на более... На более намного более интересны инвесторам. Соответственно, туда идут в эти инструменты заходят большие деньги и будут заходить, я думаю, в 2018 году. Вот. И в этом смысле, если опять же посмотреть на опросы управляющих, да, то большинство из них, там, две трети, они очень оптимистично смотрят да, по бычи, да, если так скажем, на акции. Тогда как клиенты вот этих управляющих, они смотрят на рынок очень нейтрально. Почему? Как раз из-за того, что очень много разговоров в средствах массовой информации, в различных блогах, везде-везде, что вот американский рынок перегрет, акции уже никуда не могут расти, что это какое-то безумие и так далее, и так далее. Но... Вот как бы умные деньги, да, профессионалы смотрят несколько по-другому на, на это все, есть еще, есть еще куда двигаться, и в этом смысле и американский рынок еще, скорее всего, покажет рост. Я думаю, на рынке облигаций все будет достаточно спокойно какое-то время, до тех пор, пока вот ставки находятся на низком уровне. Вот 2017 год – это опять-таки 10 лет с момента начала финансового кризиса uh -huh. мирового, и в принципе тогда Центральные банки мира ставили себе цель стабилизировать как-то финансовые рынки. Как, по вашему мнению, удалось ли достичь той стабильности, о которой они мечтали, вот, с помощью той ультрамягкой политики, которую вот, они проводили? Разумеется, так это основное, что ему и удалось. И если говорить про стимулирование экономического роста, то это, конечно, не удалось. Это, собственно, не должно было являться целью да, этой политики. Основная задача была, конечно, стабилизировать рынок, залить, условно говоря, все, все деньгами, чтобы не было проблемы ликвидности ни в финансовой сфере, ни в банковской сфере, ни, чтобы любые предприятия, домохозяйства имели доступ к этой ликвидности через, соответственно, банковскую систему. Вот для этого нужно было разгрузить, убрать со сцены плохие долги, да, условно в той или иной форме их списать и э, влить э, как бы свежую кровь. Вот собственно это и произошло да. и но при этом очень многие э, как бы ошибочно полагают что мол это все привело к тому что из-за этого надулись пузыри что все это деньги все эти деньги пошли э, на рынок на самом деле нет если вы посмотрите э, посчитать э, с 2011 года американский рынок вырос на 130 процентов если сейчас не изменяет память соответственно из этих 130 процентов э, порядка 50 было обеспечено тем что американские корпорации на самом деле увеличили и выручку и чистую прибыль кстати говоря э, 10-15 лет назад в среднем рентабельность американских компаний, если говорить о входящих в индекс S&P 500, была 5-6% да, по чистой прибыли. Сейчас это 9%. То есть американские компании значительные средства вложили в повышение рентабельности своего бизнеса, в оптимизацию затрат. Вот. Так вот, 50, 50 примерно процентов обеспечили, обеспечили рост прибыли компании, примерно еще где-то процентов 30 обеспечила вот эта переоцененность коэффициентов в сторону повышения из-за снижения процентных ставок mm -hmm. и за снижение доходности по облигациям по всему миру. И дальше уже там где-то процентов 8-10 дали обратные выкупы акций компании, да, вот, вот как раз вот те и прочие-прочие факторы, да, которые вот связаны с монетарным стимулированием которое было повсеместно во всех развитых странах. То есть там как бы вес на самом деле не такой большой. Да, ну то есть в принципе это заставляет нас все дальше смотреть на американские компании с позитивом. И вот отдача 9% еще больше привлекает инвестиции. Да, а если вы посмотрите, да, сколько вот я по своей модели прикинул, у меня получается где-то под 10% на, на следующий год. Если вы посмотрите ожидания в среднем по, по рынку в инвестиционных банках, то там получится где-то от 8% до 11% примерно вот такие ожидания по фондовому рынку. В принципе это немало, мало, это, это нормально, вполне себе в долларах доходность опять-таки да вопрос когда вот это, это все закончится когда начнется в экономике в американской рецессии да мы увидим совсем уж там да, плоскую кривую доходности по облигациям тогда конечно уже акции не будут как активы так интересны. естественно тогда начнутся и продажи и будет переоценка рынка но это лишь только инвесторам это лишь только на руку да. а вот об этой переоценке вот сейчас центральные банки практически на максимальном уровне задействовали все свои механизмы ставки на нуле балансы у фрс раздуты да. вот что будет если вдруг Вдруг произойдет тот кризис, какие инструменты они будут задействовать тогда? Вопрос, из, вопрос разумеется, из-за чего произойдет этот кризис, да, соответственно, какой инструментарий будет использоваться. Ну вот, пока э, каких-то основных точек э, кризисных я не вижу. Единственное, единственное, что может быть, это как раз вот это из чрезмерной перегруженности долгами, да, но опять-таки сами по себе долги в абсолютном выражении ну, мало о чем говорят, да? ведь два важных фактора какие, сколько стоит обслуживание этого долга, насколько оно серьезно, если вам копейки стоит обслуживать долг, вы можете его наращивать, знаете, чуть ли не, не до бесконечности. И второе, кто держатель этого долга, потому что что такое крах на рынке? Это когда появляются крупные продавцы. Да, если продавцов нет, продавать некому. Да, как Япония, страна банкрот, но э, большинство долга и корпоративного государства держат сами же японские резиденты, пенсионные фонды, да, там и так далее, центральный банк. Поэтому как бы, продавцов нет, да, вроде бы там самая сложная ситуация с долгами, да, и мы видим э, ставки на очень низком уровне находятся. Хорошо, спасибо. Перейдем к второй части финансовой стратегии. Ваш фонд вы являетесь управляющим. Что он из себя представляет? Для каких инвесторов он наиболее приемлем? А какой риск, доходность портфеля? Вот могли бы рассказать. <связым> <связым> ну, я давно уже занимаюсь инвестициями и за все это время я понял одно: самые лучшие инвестиции, которые могут быть, это в бизнес. Потому что всегда клиенты говорят, зачем мне что-то это, если я могу в свой бизнес вкладывать и получать там хорошие проценты. Самая распространенная вещь, богатые люди во всем мире что делают? Распределение активов примерно у всех одинаковое. 60% – это акции, то есть вложено в бизнес через покупку акций каких-то компаний. 25% – облигаций, 10% – недвижимость, остальное – золото, кто-то коллекционирует картины и так далее. И так далее. Ну вот. Моя задача предложить клиентам БКС компании да, вот некий чистый продукт в виде инвестиций в бизнес на американском рынке, в американские компании. В Америке очень большая ликвидность, есть большие возможности. Может быть там не такие огромные потенциалы доходности как по российским каким-то имитентам, но зато там много чем можно воспользоваться и инвестировать в самые в самые разные секторы, начиная от платежных систем, заканчивая высокотехнологичными компаниями вплоть до производителя алкоголя там и так далее и так далее индустриальные крупные компании очень много всего интересного и э, моя как бы цель моя миссия да в том в каком -то смысле восстановить справедливость в чем, это, в чем была несправедливость? Да, в том, что иностранные компании очень много зарабатывают на России. Да, и как бы настало время, чтобы иностранный бизнес тоже поработал на российского инвестора. Да, то есть он тоже, чтобы мы тоже, потому что очень долгое время мы как думали, что вот там придут иностранные инвестиции, иностранцы все сделают для нас и при этом как бы не верили в свои силы. Да. Но, но на самом деле э, несправедливо, да, что для россиян, для российского инвестора, да, как бы этот рынок широкий мировой инвестиций он как бы был закрыт. Да, не потому, он был там, недоступен, да, потому что о нем не говорили, он считался рискованным, но ну, как как-то это было. Вот. Но мое убеждение, что инвестиции, так же как и наука, это вещь глобальная, она не может замыкаться на каком-то одном регионе. Вот. Поэтому моя задача находить для клиентов бизнесы какие-то интересные, которые могут расти на 10-20% в год, ну, предсказуемо, которые можно понять, прочувствовать, просчитать. И, да. и если эти бизнесы стоят адекватных денег, да, не как, например, Тесла, да, которая стоит уже столько, как будто на автомобиле производит больше, чем Мерседес. Да, если адекватная стоимость есть, то, соответственно, рынок будет за них давать на 10-20% больше через год. Вот, собственно, поэтому на такую доходность порядка 13-15% я ориентирую клиентов, и такая она, в общем-то, и получается. В получается. Действительно, Да, в валюте, конечно. Это единственный критерий отбора, то есть вот стабильный бизнес, который генерит доход, либо вы также смотрите какие-то рискованные инвестиции, которые сулят в будущем. Это, это основное. Да. Если человек хочет рискованные инвестиции, да, есть как бы, другие продукты в рамках БКС, он может абсолютно спокойно их выбирать. Моя задача – да, обеспечить клиенту уверенность в хорошем результате. Не что, знаете на какой-то там на огромные доходы а уверенность в хорошем результате да э, по моему продукт никогда не будет там доходности в 70-80 процентов э, вот но зато клиент может рассчитывать что э, с минимальными для него рисков рисками мы вот этими инвести инвестициями пройдем э, и э, в хорошие времена на фондовом рынке и в плохие времена Отлично. Вот следующий вопрос немного такой. О технологиях RoboIdvзинг mm -hmm. это та mm -hmm. технология, которая вот очень активно сейчас в последнее время обсуждается и применяется. В принципе, здесь нивелируется необходимость принятия каких-то самостоятельных решений, mm -hmm. полного, полного вникания в вот, механизм работы в финансовых рынках. Как Roboidwising может сказаться вообще на, вот, на портфельных управляющих? Mm -hmm. Насколько это перспективная сфера? И ну, вот, какого применения в будущем? Um... Да, действительно, популярность этих вещей робот-эдвайзеры растет, но все-таки мне пока видится, что скорее это как некая помощь, как некая помощь управляющим, да, как некоторая система, которая позволяет какую-то рутинную работу, да, систематизировать что-то, что-то сама может быть находить. Вот. Я убежден, что настоящие инвестиции как бы человек должен делать сам, да, так же, как э, когда он покупает автомобиль, он хочет все сам да, как-то проанализировать, посмотреть, подобрать его для себя, точно так же инвестиции. Да. Но было бы, наверное, неправильно их полностью да, доверить э, э, какому-то компьютеру, который на основании каких-то критериев, вас оценил. Мне кажется, все-таки человек гораздо более сложный механизм, да, который можно вот так, знаете, там, на раз, два, три просчитать. Более того, компании, которые занимаются вот пионерами да, в робо эдвайзинге знаете, чему они пришли после взрывного роста на вот этот робо, mm -hmm. робо и когда как бы без участия человека, да, какой-то вот составляется риск-профиль клиенту, ему подбираются активы для его портфеля. Знаете, что клиенты стали спрашивать? Клиенты потребовали людей. И, скажут, и эта компания начала, начала нанимать персональных менеджеров, чтобы они могли взаимодействовать с людьми. Вот. Поэтому, да, безусловно, внедрение машинных технологий и так далее, это очень полезная, нужная вещь. Но мне все-таки кажется, что вот все, что связано с искусственным интеллектом, оно вряд ли сможет конкурировать в конечном итоге с человеком по э, каким-то широким э, вещам. Да, то есть, где нужно обсчитывать и просчитывать какие-то заранее известные по какому-то алгоритму варианту, mm -hmm. конечно, здесь тяжело соревноваться с машиной, но м, в каком-то более широком ключе, наверное, э, мне кажется, человек незаменим для, для того, чтобы взаимодействовать с человеком. Хорошо. В последней части хотелось бы услышать ваше видение на текущее состояние российской mm -hmm. экономики впереди 2018 год каков ваш прогноз будет ли та же стабильность по инфляции по курсу рубля который мы видели в 2017 году и в принципе какие драйверы роста могут mm -hmm. как-то повлиять на нашу экономику? с драйверами роста честно говоря в россии сложно mm -hmm. если смотреть сквозь призму волового внутреннего продукта да, из чего состоит Компоненты внутреннего продукта. Первое это частное потребление да, то есть то, что домохозяйство покупает. С этим проблемы. Низкий платежеспособный спрос, падение реальных располагаемых доходов по факту в России. Все это говорит о чем? Что на этот фактор роста ВВП рассчитывать особо не приходится. Второй момент государственные инвестиции, инвестиции в основной капитал. Здесь есть определенные как бы, подвижки, но в основном это только, я думаю, со стороны государства, да, что государство может что-то инвестировать, потому что частные компании, в общем-то, капитальные вложения по многим направлениям сокращают. Следующий момент ⁇ это разница между экспортом и импортом. Вот здесь, опять-таки, мы мало что можем сделать самостоятельно, это зависит от внешней конъюнктуры. Uh -huh. вот. Ну и еще один компонент это госрасходы, да, как бы не инвестиции, да, а именно госрасходы, то есть по сути расходы российского бюджета. Но здесь мы тоже знаем, поскольку есть проблемы с доходами российского бюджета, разумеется, отсюда вытекает и вопрос с расходами, с ограничением по этим расходам. То есть в общем-то по, по одному из компонентов ВВП в явном виде мы не видим каких-то факторов, которые могли бы что-то серьезное здесь сделать, но мне бы хотелось, конечно, чтобы это проходило как-то через фактор инвестиций, чтобы по этому направлению были какие-то улучшения со стороны ли государства, со стороны ли частных компаний. Это обязательно должно быть. Что касается инфляции, то даже, я думаю, если произойдет какая-то девальвация российской валюты, скажем, не знаю, условно она будет стоить 70 рублей да, за доллар, то с точки зрения на инфляцию на уровень индекса потребительских цен вряд ли это сильно повлияет. Потому что многие компании и бизнесы, которые связаны с импортом, они в, общем в своих бизнес-моделях уже заложили 80 рублей. И в, в, в этом смысле да, для, им, им не придется повышать цены. Но вы, наверное, и сами обращали внимание, что по многим импортным позициям а после девальвации 2014 года а, цены выросли в 2-2,5 раза, потом э, доллар чуть-чуть упал, а цены, собственно, вслед за этим никуда не двинулись. Вот, поэтому, э, несмотря на э, как бы такой вот, какую не, некую стабилизацию, сложно пока с экономическим ростом э, в России и Хочется верить, что после вот этого выборного да, цикла, все-таки 2018 год, выборы президента, наверное, главное событие в России, вот мы увидим какие-то изменения, изменения в эту сторону. И хочется, конечно, больше свободы для, для бизнеса, для частного предпринимательства, потому что я много езжу по регионам, встречаюсь с бизнесменами, и, конечно, они жалуются на, в общем-то, несмотря на то, что в различных рейтингах, когда Россия, там, как думе бизнес и прочих, поднимается, в общем-то, как бы на земле, да, на практике-то все еще остаются существенные сложности для бизнеса. Хорошо, вот если говорить об инвестициях опять, что тогда интересно можно найти на российских, на российских фондовом рынке, может быть, опять же, те же облигации. Какие инструменты могли бы посоветовать? На российском рынке сложно найти инвестиционные инструменты. Сберегательные, да где вы заранее знаете доходность. Облигации федерального займа, еврооблигации, различные инструменты с фиксированной доходностью. Это все, пожалуйста. Проблема с инвестициями. Да, там, где вы не знаете заранее, сколько заработаете. В России очень низколиквидный рынок акций. И там торгуется очень мало бумаг. Вот. И, к сожалению, это вот такое большое ограничение, которое не дает развиваться. Но в России в целом, если смотреть, отвлечься да, от компаний, да, которые торгуются на рынке, и, конечно, есть много интересных направлений и, и проектов. Но, к сожалению, да, из-за высокой ставки фондирования, по-прежнему, ключевая ставка очень высока. Я считаю, в России из-за из различных рисков да, налоговых, там, знаю, административных, Конечно, требования ко всем проектам, то, что они должны иметь быструю окупаемость и высокую маржу, высокую рентабельность. вот, К сожалению, это круг проектов, которые удовлетворяли этим двум параметрам, он существенно снижается по сравнению с тем, что есть в России. Поэтому, в общем-то, это вот, по сути те два направления, по которым нужно двигаться. Снижать ставку, да, делать доступным фондирование для предпринимателей и стабилизировать, как бы снижать риски. Хорошо. Завершая разговор об экономике, перейдем к последнему вопросу. Наш телеканал студенческий, и основная масса – это молодые профессионалы. В последнее время появилось очень много опасений по поводу будущего карьеры в финансовой отрасли. вот Вы очень опытный человек, с большими знаниями. Что нас ждет? Можно ли надеяться на лучшее? Потому что вот очень много говорят, что финтех сократит очень много рабочих мест именно в финансовой отрасли. Какие советы молодым профессионалам вы могли бы дать, чтобы они себя нашли? Вы знаете, я, я вам просто напомню статистику. В, 1900, вернее, в 1980 году mm -hmm. да, как бы 60% профессий, которые были в Америке в 1980 году, уже не существуют. Да? И тем не менее уровень безработицы в Америке mm -hmm. очень низкий, да, там, в районе 4,5%. Вот, поэтому э, самое главное здесь э, как бы чтобы ехать находить себя то чем вам интересно заниматься И если вам интересно этим заниматься это самое главное занимайтесь это, этим несмотря на то что на, на, несмотря ни на что э, кто бы вам чего ни говорил вот потому что все истории успеха в бизнесе как раз на этом фред смит из э, компании fedex да он пришел э, написал на листе бизнес-план э, когда еще учился э, в студенчестве логистической компании да его ну, там, поставили два, сказали, никогда это работать не будет. Но он не сдался и пошел, как бы, сделал. Марк Бенюев, который возглавит сейчас и основатель компании Salesforce, которая делала CRM-системы, в 15 лет написал уже несколько компьютерных игр, да, и получал, и продал их компании, и получал за это полторы тысячи долларов роялтис. Вот, поэтому занимайтесь тем, что у вас получается, становитесь профессионалами, и как бы, неважно, кем вы будете, старайтесь стать в этом лучшем специалистам э, mm -hmm. во, во всем мире. И в любом случае это, это найдет какое-то какое приложение. Что ж, большое спасибо за очень интересное интервью и ответ на наши вопросы. Опять же, благодарю за то, что согласились. За это. Да, спасибо большое, было очень приятно. Всех, всех благ и удачи вашему каналу. Большое спасибо.